Я решил записать видео по поводу методики Александра Санарова по восстановлению позвоночника, как она действует и насколько она эффективна, и насколько э, те люди, которые ею пользуются, приходят к результатам. По моему опыту, э, 99% людей, это великий очень процент, э, которые используют эту методику правильно, в полной мере, они приходят к результатам к таким, что... Э, Проблемы с позвоночником, с суставами, остеохондрозы, грыжи, э, протрузии и все прочее, то, что э, сегодня диагнозы, которые ставят врачи, они, как правило, проходят, и человек может спокойно жить без этих проблем, не используя ни медикаментов, не используя услуги ортопедов, остеопатов. То есть самостоятельно может восстанавливаться при этой методике, повторяю, 99% процентов людей, которые используют эту методику именно так, как даёт Александр Санаров. Проблема состоит вот в чём. Кстати, результаты эти вы можете найти в группе «Позвоночник струна жизни». Да, проблема. Ну, есть люди, которые говорят, а вот у меня проблема, у меня это так не действует. Почему? И это, да, это тоже есть такое, бывает. Они говорят, видимо, эта методика на всех не действует так, как надо. И, видимо, эта методика не всем подходит. Те, кто так считают, я вынужден с ними согласиться, но причина этому тоже есть. Александр Сенаро дает методику из пяти пунктов, если кто не знает, пять пунктов. Напоить организм, почистить, накормить. Защитить и добавить движение. Все пять пунктов на семинаре он дает. И после семинара люди, которые начинают ее пользоваться, они, те, которые пользуются, используют все пять пунктов, и каждый в отдельности правильно добивается этого результата. Но есть люди, которые говорят, «Ну, в принципе, да, я понимаю, что это все действует, но я возьму не пять, а три пункта, или два, или один». Да? Я буду делать, например, гимнастику, я спортсмен, я сейчас гимнастику буду делать, а воду, воду я и так пью, а потом чищусь, а зачем чиститься? В принципе, я же не грязный. А питание, ну я ж кушаю что-то, значит я питаюсь и игнорируют остальные факторы и хотят получить результат. Это примерно как, знаете, вот представим себе аналогию Александра Сонаров, допустим, дает вам велосипед и говорит, вот велосипед, в нем есть пять составляющих. Рама, на нее крепятся колеса, руль, сиденье, цепная передача, вот вам велосипед, и вы с этого пункта доедете туда очень быстро, в другой пункт, в пункт здоровья. Да? И человек говорит, ну, в принципе, это понятно, да, я возьму, но только я возьму не весь велосипед, а возьму, допустим, вот руль, чтобы знать, куда ехать, рулить, чтобы, и сиденье, чтобы было на чем сидеть, а колеса зачем? У меня ноги крепкие. Если колеса не нужны, то и рама не нужна. И, в принципе, вот при помощи руля и сиденья я доберусь туда тоже. И пытается доехать. Ну, и вы представляете, как, какое движение у него получается. Вот. Примерно так же, когда человек использует некоторые один или два пункта из общей методики восстановления позвоночника. Те люди, которые игнорируют какие-то пункты, естественно, они... Двигаются тоже, они что-то делают, они усердно, они прикладывают к этому какие-то усилия. А результат оставляет желать лучшего. И как только мы начинаем игнорировать какой-то из этих пунктов, мы проигрываем. Если перестанете игнорировать, добьетесь результата. Но большинство людей используют для этого... В чем причина? Они используют для этого свои знания. Они говорят, ну, моих знаний, я же тоже учился, у меня тоже высшее образование, я тоже могу чего-то достичь. И в жизни как-то добился чего-то. Но по здоровью, ребят, то, что дает Александр Санаров, повторяю, действует на 99%, если использовать все абсолютно пункты. Используя ваши знания, чтобы вы понимали, друзья, что... Те проблемы, которые у вас сегодня есть, они, вы к ним пришли благодаря своим знаниям, своему опыту и своим действиям, которые вы делали. Если вы будете делать те же самые действия, используя тот же опыт, те же знания, вы будете приходить ровно в ту же точку, в которой вы находитесь сейчас. Как говорил Эйнштейн, делая одни те же действия, получаешь один и тот же результат. Ну... Согласитесь, глупо сажать картошку и ждать, что вырастет клубника. Поэтому надо менять действия. Менять их, в принципе, несложно. То есть можно делать это самостоятельно, можно делать это при помощи тренера. Если не получается самостоятельно, значит берите себе тренера. Тренеров у нас есть достаточно. Я работаю тренером. Для чего нужен тренер? Захочется уйти в отклонение – Тренер будет рядом и подскажет, это отклонение. Тут вопрос даже не доверия к тренеру, а вопрос доверия к себе. То есть, если вы получаете результат, и ваши действия приводят вас к этому результату, и вам, вас результат не устраивает, следовательно, надо, чтобы был человек, который говорил, здесь ошибка, и начинать делать другие действия. И раз вы уже пришли к каким-то результатам, эти результаты не устраивают, ну вот, телефон, звоните, договаривайтесь с тренером и начинайте менять привычки. Ну а это в свою очередь приведет к другим результатам, которые вас, я надеюсь, устроят.